Всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io быстрый обмен криптовалют по всему миру в сегодняшнем выпуске мы купим криптовалюту bitcoin с карты почта банк выбираем почта банк bitcoin нашу почту вставляем bitcoin кошелек и нажимаем кнопку перейти к оплате заявка за номером таким-то создана нам необходимо с карты почта банк оплатить Заявку. Для этого мы сделаем следующие действия. Первое, нужно верифицировать нашу карту. Для использования данного направления обмена требуется верификация. Для вашего удобства мы рекомендуем зарегистрироваться, перейдя по ссылке "Регистрация". Это позволит вам в следующие ваши обмены не подтверждать данные вашей карты и, соответственно, экономить ваше время. Далее, после того как нашу карту верифицируют, мы получим реквизиты для оплаты сделки. Третье. После того, как мы произведем оплату, нам не нужно никуда нажимать и писать в поддержку. Четвертое. После того, как мы получим платеж, наша система сразу же переведет вам ваши средства. И ниже указана сумма в биткоинах и номер кошелек, который мы указали при регистрации. Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhub.io. Быстрый обмен криптовалют по всему миру. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео.